привет друзья это канал компании Бином. меня зовут алексей и в этом видео мы разберем этапы ремонта в квартире итак поехали после того как мы заходим на объект первым делом что нас сделать так это демонтаж демонтировать все что нам будет мешать делать планировку или демонтировать текущий ремонт если это вторичное жилье как правило сейчас новостройки сдаются без планировки, то есть стен там нету. Единственное, что построено, это санузел. Они его строят, потому что без него они не могут сдать БТИ квартиру. Во вторичном жилье мы демонтируем текущий ремонт. То есть э, снимаем обои, там, покраску. Ну, в общем, все, что есть, мы приводим в квартиру к первозданному состоянию, когда есть только бетонные стены, пол и потолок. Также демонтируются стены в случае, если планируется перепланировка во вторичном жилье или если даже это новостройка. Бывает, что какие-то перегородки уже построены, они не соответствуют тому, что задумано в проекте, и тогда они демонтируются тоже. После того, как выполнен полностью демонтаж, мы можем приступить непосредственно к ремонтным работам. Первым этапом, что строится, это строятся перегородки межкомнатные и делаются проемы дверные. Здесь я подразумеваю перегородки, которые строятся из блока, то есть гипсокартонные перегородки, если они планируются, они будут делаться чуть позже. На этом этапе я предлагаю своим заказчикам, как правило, поставить входную дверь и поменять окна, если они планируют это делать. Если по окнам более-менее все понятно, чем раньше их закажут и поставят, тем лучше, чтобы в дальнейшем они не задерживали сроки ремонтных работ, потому что могут быть накладки с производством, накладки с установкой, еще что-то, могут какие-то дефекты вылезти в процессе то по поводу входной двери часто возникают вопросы, почему ее ставить в самом начале, ведь ее могут повредить, пока будут делать ремонтные работы. Дело в том, что если вы заказываете хорошую дорогую входную дверь, имеет смысл заказать для нее временные панели, которые ставятся на время ремонта. То есть спереди и сзади двери будут стоять временные панели, которые даже если поцарапаются, повредятся, после ремонта они снимаются и ставятся чистовые красивые панели, которые будут служить вам дальше. Даже если дверь будет без временных панелей, мы все равно ее закроем оргалитом, если потребуется, замотаем пленкой, скотчем и, по большому счету, вероятность, что она как-то пострадает и будет повреждена очень низкая. Несмотря на это, заказчики все равно предпочитают ставить двери чуть позже, чтобы их сохранить. Если есть такое желание, то можно и позже, по большому счету. Просто это может сказать на каких-то отдельных работах, например, штукатурных именно около двери, откоса вокруг двери, все это все равно будет делаться уже, когда дверь будет стоять. Но можно и так. Итак, допустим, сейчас у нас уже с вами построены перегородки из блока, уже стоит входная дверь и установлены новые окна. Опять же, повторюсь, про окна я говорю, если они потребуются, если вы их планируете менять. Следующим этапом я предпочитаю выполнять монтаж инженерных сетей, то есть это электричество и сантехника. Возможно, это еще вентиляция, кондиционирование то есть, смотря что делается на объекте. Иногда мастера предлагают сначала сделать штукатурку, а потом выштравливать в ней штробы под электрику, чтобы им провода не мешали делать ту самую штукатурку но на мой взгляд это не целесообразно портить уже сделанную штукатурку поэтому я сначала делаю электрику мы штробим э, штробы в блоках и это не так сложно и потом уже штукатурим Стены. Если ремонт делается в панельном доме, иногда имеет смысл сначала сделать штукатурку, потому что стены могут быть очень неровными и иногда слой штукатурки достаточно, чтобы спрятать там провод и не надо шторпить саму панель. В остальных же случаях я предпочитаю сначала заложить все коммуникации, после чего делать штукатурку ровной и гладкой. То же самое касается и сантехники. Основное скопление сантехники, разумеется, это ванная комната где практически на каждой стене у нас есть выводы под воду и соответственно подводка трубы. То есть это умывальники, раковины, унитаз практически все стены заняты и если сначала штукатурить а потом их штробить получается что всю штукатурку мы вдоль и поперек разрежем поэтому я как правило предлагаю сначала сделать все коммуникации которые будут утоплены в стену а потом просто выровнять эти стены штукатуркой разумеется когда мы делаем электрику до штукатурки мы не выставляем подрозетники мы это будем делать уже позже уже после того как будет сделана стяжка и мы уже точно будем знать уровень пола который будет у нас гарантировано после того как разведены все коммуникации и стены готовы к штукатурке, мы приступаем к штукатурным работам. То есть следующий этап это штукатурка. Мы штукатурим стены, и если требуется, мы штукатурим потолок. Хотя за последние 5 лет я уже не помню, были ли вообще объекты, где мы штукатурим потолки. Как правило, это либо подвесные потолки из ГКЛ гипсокартона, либо это натяжные потолки, если требуется эконом вариант. Но вот штукатурных потолков уже давно не встречал. Однако, если мы их делаем, то делаем мы тоже на этапе штукатурки. То есть, потолки, и штукатурка, стен у нас идут одним этапом, по большому счету. После того, как были штукатурены все стены, мы приступаем к стяжке. Дело в том, что если сделать сначала стяжку, а потом штукатурить стены и потолок, то все ляпы, которые будут падать штукатурки на пол, они будут засыхать, и потом эту стяжку придется чистить. Можно, конечно, эту стяжку накрыть, но для этого придется потратить еще материалы, время и в этом нет никакого смысла, поэтому к стяжке мы приступаем после того, как были произведены все остальные штукатурные работы. Стяжка может быть двух типов, влажная и сухая. Если мы говорим про влажную, как правило, это цементно-песчаная стяжка, можно сказать стандартная. Если мы говорим про сухую стяжку, как правило, мы подразумеваем стяжку по технологии КНАУФ. Эта стяжка делается из мелкодисперсного керамзита, который рассыпается по всей площади, а сверху зашиваются листами ГВЛ в два слоя. Специальными листами, они уже спрессованы в два слоя и имеют пазы для соединения. Какая из этих стяжек лучшая, в этом видео я разбирать не буду, но скажу, что я предпочитаю делать по старинке цементно-песчаную стяжку. Хотя и сухую стяжку мы тоже делаем и делали на своих объектах по просьбе заказчика, но все же я останавливаюсь на цементно-песчаной, пока мне так спокойнее. Если же мы делаем сухую стяжку, то она не требует высыхания и в принципе сразу после того, как мы ее сделали, она уже готова к эксплуатации. Поэтому, если у нас высохло все остальное, мы можем идти к следующим этапам работ. Если же мы делаем влажную стяжку, она требует высыхания, и чем она толще, тем дольше она сохнет. Пока сохнет стяжка, в квартире будет очень высокая влажность, поэтому завозить сюда материалы, которые могут влагу набрать с себя, не стоит. Поэтому работы по ГКЛ мы откладываем до момента, когда стяжка полностью высохнет. Следующим этапом этапе мы приступаем к работам, которые можно выполнять в влажном помещении. Если у нас планируются перегородки из ГКЛ или конструкции с ГКЛ. Мы можем приступить к выполнению самих алюминиевых конструкций, которые позже будем обшивать ГКЛ. В это же время мы можем приступить к укладке плитки на стены, потому что штукатурка, скорее всего, уже подсохла, и мы можем значит, работать со стенами именно с плиткой параллельно. В этот же момент может прийти электрик и начать устанавливать подрозетники, тех местах, где были стены штукатурены, то есть он может бурить и уже сами подрозетники ставить на места. К тому моменту, когда стяжка отдаст основную влагу, у нас уже будут стены в санузле, в плитке, уже установлены все подрозетники, собраны все конструкции и мы готовы двигаться дальше. В этот момент можно завести листы ГКЛ И начать собирать конструкции, обшивать потолок После того, как все конструкции ГКЛ обшиты Собраны все перегородки, зашить потолок Мы приступаем к следующему этапу Этот этап это приведение квартиры в состояние белой комнаты Другими словами, это этап малярных работ Когда мы шпаклюем все стены и потолок На этом этапе можно также склеить гипсовый принцесс потолочный Поскольку его можно также шпаклевать вместе с потолком Шпаклевка стен делается в зависимости от того Какие будут дальнейшие отделочные материалы Это может быть под обои в один слой, там, под покраску в один слой с применением стекла холста, то есть это занимает много времени. Это пыльная работа, если мы делаем под покраску, все это шпаклевка зачищается в гладкую стену, поэтому пыли будет много. После того, как мы всю квартиру превратили в белое пространство, мы наводим порядок, убираем пыль и готовимся уже к чистовым отделочным работам. После того, как был наведен порядок после малярных работ, мы приступаем непосредственно к малярным работам. В этот промежуток времени мы можем уже приступить и к укладке пола, например, ламината или паркетной доски. То есть эти работы могут идти в параллели. В одной комнате красим, в другой укладываем доску уже. К этому моменту вы можете подготовить межкомнатные двери, потому что их тоже уже надо будет устанавливать до того, как мы приступим к плинтусу. По окончанию этого этапа у нас уже будет покрашен потолок, у нас уже будут покрашены стены и лежать доска на полу. Плинтус мы можем приступить и до установки дверей, но мы не сможем закончить работы, пока не будет установлен дверь и не будет установлен наличник на двери, чтобы мы могли подойти к этому наличнику и правильно отрезать плинтус. После того, как сделаны все эти работы, остается только навесить светильники на свои места, установить смесители, поставить на место выключатели и розетки. На этом ремонт и заканчивается. Можно еще сделать генеральную уборку и в принципе объект готов к сдаче, а вы можете на него заезжать. Собственно, я постарался кратко описать все основные этапы. Конечно, на каждом этапе есть нюансы. Иногда некоторые этапы работ пересекаются для ускорения работы. Иногда, наоборот, все внимание уделяется конкретной работе и другие работы тормозятся и параллельно не выполняются. Но плюс-минус картина на всех объектах похожа, поэтому примерно так все и выполняется. Есть еще какие-то детали, которые я мог упустить, но все это мелочи. А глобально вы уже понимаете, как выполняется ремонт какая последовательность и что ожидать от него на этом собственно все поставьте лайк если понравилось если э, вы считаете что может это видео быть полезно вашим друзьям сделайте репост в социальные сети подпишитесь на канал чтобы не пропустить новые видео по ремонту на этом все пока